всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Подпишитесь на меня, и я научу вас готовить очень вкусно и быстро. Сегодня мы с вами готовим пирог с черешней. Точнее, это не совсем пирог, это что-то среднее между запеканкой, омлетом и пирогом. Очень вкусно! Сначала нам нужно подготовить черешню. Мы ее моем и удаляем из нее косточки. Черешню помыли. У меня как раз появилась вот такая вот штука для удаления косточек, и сейчас я ее в первый раз протестирую. Черешню от косточек отделили, теперь берем глубокое блюдо или чашу миксера, яйца, разбиваем их туда и взбиваем с помощью миксера. Смотрите, до какой степени нужно взбивать яйца. Они стали похожи на такую пышную белую массу. Теперь мы яйца оставляем в сторону и быстренько смешиваем все остальные ингредиенты. Смешали все ингредиенты, кроме сахарной пудры и черешни Сахарной пудрой мы будем посыпать уже готовый пирог Теперь снова берем наш миксер и перемешиваем тесто до однородности Тесто получилось жидким, так и должно быть Теперь мы добавляем в тесто взбитые яйца и перемешиваем лопаточкой или просто столовой ложкой Ну что, у нас все готово. Теперь мы берем форму для запекания. Здесь, смотрите, если она у нас керамическая, как у меня, например, то не нужно смазать сливочным маслом и припылить мукой. Если вы готовите в силиконовой форме, то этого делать не нужно. Выливаем в форму теста и сверху выкладываем черешню. Ставим наш пирог с черешней в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 40 минут. Смотрите, наш пирог готов. Я, кстати, уже переоделась. Теперь мы слегка остужаем его в форме и посыпаем сахарной пудрой. Сейчас пудра немножко потает, потому что наш пирог еще теплый, после чего нам нужно его остудить, сразу, пожалуйста, не ешьте, оставьте его остыть до комнатной температуры и затем уберите в холодильник, ну, хотя бы минут на 30, вот тогда это будет очень вкусно, он будет таять во рту и напомнит вам что-то среднее между мороженым, тортом и запеканкой.